Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы научим вас делать много колец. Для начала наберите пару в легкие, после начните медленно его выпускать. Далее сложите губы так, как будто бы вы говорите букву О. Сформируйте вашу кисть в форме пистолета и слегка постукивайте в точку между котыком и нижней челюстью, при этом продолжая выдыхать пар. После небольшой практики у вас получится создать огромное количество колец. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет и до встречи на нашем канале.